Эшли. Эшли. Я здесь. Вот она. Я боялась, ты умрешь. И вот с этих слов мы как бы начинаем. <laughs> Добрый день, дорогие любители игр. Вы на канале Мер Мелкон, Меня зовут Никита. И это Resident Evil сегодня, походу, конец, финал. Финал очка. А, ой, ну, в смысле. Концовочка. Ну, блин, опять о... на очка заканчиваю. Это я что ж такое? Понял. Он понял. Я же отрубился в прошлой серии, да? Вот, я же сказал, она его затащит, она его вылечит. Это ты все сделала. Ну, какая молодец, да? Я не знаю... Да, кто же еще? Не знаю, вдруг тебе Сэдлер пришел помочь. Ой-ой, тише, тише. Нас вылечили, мы, мы здоровы теперь. Седлер не имеет над нами Это власти. Пят? Да. Да, нашла тут. И что? Думаю, сможем выбраться, если пойдем сюда. Ну... Мы же команда, да? А ты уже спрашивал, я же сказал, да. Ты и сама круто справляешься. Ты чё, угораешь? А я чё тут? Я тут что так для красоты, что ли? Так, всё же, вытащить паразитов помог Луис? Да. Он подсказал, я типа. Живой. Благодаря ему. Ну, он типа, да, подсказку дал. И ключ у нас был от лаборатории, благодаря ему. Так-то да. Способы излечения ласплагаса. Есть два способа уничтожить ласплагас. Инъекция антигена и хирургическое вмешательство. Пока у паразита не начался инкубационный период, его можно устранить прямым введением антигена. Но если инкубация началась, инъекция лишь замедлит его развитие. Но это мы знаем. А плага можно уничтожить хирургическим путем, воздействуя на паразиты излучением определенного диапазона, но это весьма рискованный метод. Если паразит дрится в нервную систему носителя, человек испытает невыносимую боль. Никакие виды анестезии не помогают при такой процедуре. Хирургическое удаление также является очень опасным, даже после, а даже пока паразит не успел развиться. Впрочем, когда он разовьется, будет поздно. Удаление паразита убивает носителя. Хотя если учесть, что ожидает носителя, то смерть кажется наименьшим злом. А, понятно а, это что это опять вы давай Леня, ты отпустишь что-нибудь а может седлер из амбреллы кстати я же не знаю смотри, <Nintendo> <Ой> какая можно фотографию хоть как выртейт а, лучшая команда шестой европейской лаборатории ну лёня отпусти коммент не отпустишь ты скучный какой Oof. <laughs> сеты нам нужны. Сегодня все продаем. Намерение Седлера. Не стоит наивно... Что с голосами? Так, собрались. Не стоит наивно думать, будто Лас является всего лишь сырьем для создания мощного биооружия. Их истинное значение в способности повелевать. Даже самого непокорного человека можно превратить в верного слугу, сделав всего лишь один укол. Кому нужны шпионы? когда вчерашний враг Сегодня становится твоим лучшим другом Но лучше это я от себя добавил Ну лучше звучит тут, Стой, что ты так сильно -то торчишь Ты не торчи так сильно в экране Ты вот так вот сюда куда-нибудь спрячься Вот так вот спрячься Спасибо Вот смотри, вот микрофон вообще чем хорош Смотри, вот я его отодвинул вообще из кадров, Высунул, меня как бы намного тише слышно не стало Как бы, ну вот Нормально, красавчик микрофон Вообще радует я его, правда, еще чуть-чуть не успеваю настроить. Надо полазить еще в настройках. А, управляя всего лишь одним инсайдером, можно поставить на колени целую организацию или даже целую страну. Инсайдером? Правильно, прочитал. Молодец какой. Это стало возможным благодаря массовому, массовому производству улучшенной разновидности паразита. Мы подарили Седлеру могущество, и теперь ясно, что он намерен делать дальше. А представьте, что будет, если Седлер обретет такую власть над людьми. В его распоряжении окажется 6 миллиардов покорных слуг. Вражда и войны исчезнуть, Быть может, впервые в истории человечества на нашей планете, впервые в истории человечества на нашей планете воцарится мир. Но я знаю, как Сэдлер и все остальные угнетатели, жителей этого острова на протяжении поколений... Но я знаю, как Сэдлера. И все остальные угнетатели, жители этого острова на протяжении поколений. Все понятно. Я знаю, как он обходится с нами. Это не жизнь, а потому я не могу позволить этому случиться. Так, а это кто писал? А где автограф? Кто писал, знать, кто там хотел вас воспротив... Что? Приходилось мне спать в местах и похуже. Да мы и на полу спали, и в лодке мы спали. Не, ну в лодке-то спать нормально. Там чуть-чуть покачивает нормально. Сколько информации тут понапихали. Этот образец, который я назвал янтарем, много лет пытался, а, полился на складе. Раньше у нас было полно образцов для экспериментов, поэтому ничего удивительного, что на, этом, а, на этот никто не обращал внимания. Собственно, я принес его в лабораторию только из-за его необычной формы. А, быстрый анализ показал, что мы были слепы. Янтарь поистине уникален. Внутри него покоится тот самый орган, а, пусть и небольших размеров, который мы нашли в доминантном виде а, и который есть только у Седлера. Полностью развитое существо из янтаря станет таким же сильным, как Седлер. Или даже превзойдет его. К сожалению, Седлер отобрал янтарь, прежде чем я успел изучить э, его досконально. Возможно, он подозревает меня. Надо вернуть образец и свалить отсюда подальше, чтобы продолжить эксперименты где-нибудь в другом месте. Это единственный способ остановить Седлера. Подожди, так это может Луис и пишет? Чужакам, разумеется, доверять не стоит, но я уже зашел слишком далеко. Надеюсь, мой э, подвешенный язык спасет меня и в этот раз. В конце концов, э, на кону судьба всего мира. Это, походу, Луис здесь сработал. Кто-то обчистил лабораторию Амбра. Это Луис был. Все сходится. Это же был Луис, Луи, Луиджи. Люсик. Луи Виттон. Электронное письмо Насчет нашего уговора от Луис Блин, я, я догадался, еще даже не увидев вот этого Прикинь, я, я, мозг, голова Я собрал данный, данные исследований, которые ты просил найти Время и место встречи, как договорились Приходи Надеюсь, я правильно понял, что ты вытащишь меня отсюда Если я принесу тебе все, что тебе нужно Тема Р.Е. Насчет нашего уговора Рей, это резидент Вот От а, Альберта Вескер. Ну понятно. А, В это Альберт Вескер. Я тебе поясняю, если ты не в курсе, за лор. Вот это вот вся фигня. Чего сегодня со мной, блин? Что <laughs> я делал? Что да? за гэнгстер? Гэнгстер сленг пошел. <laughs> Надеюсь, ты не забыл про интарь. Без него от этих данных никакой пользы. Будет жаль. А, это, это Вескер пишет от него. Типа. Будет жаль, если ты пропустишь свой рейс. Так что не вынуждай меня возвращаться с пустыми руками. Кстати, кодовую фразу ты не забыл. А, насчет нашего уговора. А, не переживай, не забыл. А, насчет янтаря не волнуйся. Я что-нибудь придумаю. Можешь а, прихватить для меня пачку сигарет? Любой марки, неважно какой. Окей. Ну, все понятно. Здесь Луис работал, поэтому у него и есть ключ. Он работал. А, ну он же говорил, что работал на лос-плагас. Это что? Что за тряпки? за тряпки? Что за тряпки? Что за тряп... Блин? Так! Собрались. Сокровище а, 1, сокровище 2, сокровище 3. И будут все сокровища собраны. В коем-то веке. А дверь-то была открыта. Получается, Эшли ее закрыла. Так, ага, подсидка, окей. Но сначала здесь надо залутать Все, подожди. А, и надо проверить, что у нас тут творится. Во-первых, опять бедла. Опять бардак. Опять просто какой-то кошмар. Вот здесь сразу создавай. Создать. А, вот так вот. Вот так вот. Подожди, а почему... Это желтый желтой травой, что ли, у меня? А зачем мне? Блин, ступан опять. Опять затупан получается. Ладно, я думаю, мы найдем еще где-нибудь зеленую траву. Так, пороха мало. Так, револьвер сразу просто, просто прям выносим. Так, мне надо починить еще. Починить еще надо. Так, и флешечку еще сделать бы желательно. Вот мы сейчас как раз на флешечку все и потратим. О, как классно. Так, и две тяжелые гранаты. Все оставляем, все нормально. Вот так, все. Все прекрасно. Замечательно. Превосходно. Великолепно. Смотри, мы да я пидел, эш. Ну, все, эш. Что сегодня происходит? Эш против зловещих лост Illuminados. Так, м -м, тут ничего нет. Вот зажопили. А где тут что-то должно быть? Показывает, что есть где-то. Конечно, есть. Вон она. Но она там наверху, да? Блин, не упала даже. Ну ладно, я под подсаживаю. Прости. Что значит прости? А, Тима, Тим, Тим, Тимворк. А, так, если что насчет резика. Я не знаю, как сейчас у меня будут выходить. А я знаю. Да, ой, красотка. Ого. Ага. Ага. Как-то, ну да, она, что, не скажи, но Эшли, типа, в этой части, в этой лучше части, все да, нормально. Эх, лучше некуда. А, Она, рада. типа, начала помогать вот с рыцарями там, да, там, типа, в головоломках подсказки дает. Но там, извини, она шаром стену сломала, как бы, ну, молодец. Девчуля, как бы, старается, это пытается, это забираю не просто ее защищать как бы ее защищать не сказать бы что прям сложно блин у меня на винтовку патронов так много да блин да хорош Ну по идее мы должны вообще разнести сэдлера прям вообще прям на изичах Так, ну и что ну, там сокровище должно быть пойдем забирать женщина. Она же спаслась ну, я надеюсь а, Думаю, да Такие, как она, не сдаются Да она вообще дикая так-то Ну, в 6 лет назад тусили А ты что, ревнуешь, что ли? Да ты не ревнуй Ты Нифига тут все поломалось Нет, где тараканы? Точно Точно таракан я надеюсь, его разглядывать расглядывать там. Не хотелось бы разглядывать его а, блин, напугал. Подожди, а как же мне туда попасть? Здесь есть проход? Блин, точно. Где таракан? -то Где-де-де? Иди где-то, по-любому. Или что, всего один жук здесь спрятался? Нет, вот еще один. А ты думал? Есть еще один Тихо, надо Библию почитать, вот эту. То, где, откуда. Я же сказал где-то еще один. Я б тебя зубочистку свою сломал. Они реально ножи ломаются, как зубочистки, блин. Вообще ни о чем. Так, ну ладно, с ней хотя бы эти падают. Кристальчики. Так, читаю. А, монолит первоисточник. В глубинах под, зе... под замком я обрел свою веру. Узрите же божественные мощи, дарованные нашему миру. Это начало всего. Адам Седлер. Это... Кулон Иллюминадос. Будет мой. Это, наверное, потому что с Седлера не, нельзя будет в конце взять лут. А, Осмонд. Осмонд. Осмонд... Э... Подожди, Осмонд. Как звали создателя Абрайна? Озмут Спенсер, да? Уж родственник? Ли он и есть? Илюминада ⁇ последняя глава. Слава священным насекомым нам, было обещан, нам был обещан рай на земле. Мужчинам, женщинам и детям. Он любит всех в мере. Зверей, рыбы, птиц. Он благословит всех существ до единого. А слава священным насекомым мы покорные служители Господа. Его мудрость пре, преодолеет любые горы. Его могуществу не страшны океаны. Райский свет живет во всем сущем. Плоть наша станет ночью. Чалум. Слава священным насекомым, мы стая, ведомая нашим пастырем. Наши молитвы будут звучать по всему миру, их услышит каждый. Мы, наконец, засияем ярче, чем звезды в небе. Ясно, понятно. Один остался сокровища. Это где-то там далеко. Ладно, пойдем сказать, а здесь нельзя? А, тут нельзя. Так, подожди, а что Идем. назад? Идем. Ага. Я че-то. Ага. А, так, комментарии я читал последние к... К кому, к чему, к которому. Читал последние комменты к не помню, какой серии. К 11 или к 12, вот какой-то из них. Так, тихо, разведка. Вы все на мушке? Знаете? Он сидит, сука. Ой, извините. Лапу отстрелил. А он думал, что, беспалевный сидит, что ли? Есть еще где? Это он? Не, это камень. Перепутал. Леня фонариком мне подсвечивает, я и перепутал. Сверху нигде никто не сидит. А, значит так. А, в комментариях. Я до да меня, знаешь... <связывая> Че, сожрал? Где он? Откуда ты вылез? У тебя не было. Сейчас у тебя, еще на тебя нож тратить Мне его сейчас чинить за деньги Этот, э, про вердуга Этого фигня, э, который с этим Который Эшли у нас угнал тогда э, Че, куда я? Вот, вот так, может чуть-чуть Вот так чуть-чуть Который Эшли у нас угнал э, Который в классном халате-то ходил В классном, в красном Халате ходил это и, и потом, который по канализации чужой с нам бегал для да меня только потом дошло, что это он, оказывается, был Прям вообще сначала не понял а Потом как понял Опа, что это последний сокровищ, что ли? В натуре? Я что, все сокровища собрал? Я молодец. Да, пушки и игрушки не зря. Видишь, он нам все равно тут подарки какие-то оставляет. То есть это на халяву-то можно собирать все. Все, мы, короче, все тратим. Не знаю, скорее всего глава это будет короткая походу всей видимости Что я почти дошел Блин, в натуре что, глава будет совсем короткая Серия будет 15 минут Это будет прискорбно, если это так на самом деле Ну, тогда Чем я могу тебе помочь? Тогда Че я могу? Понимаешь, не все можно купить за Я тогда все трачу шпинали на все это Ну, типа Ну, типа пофиг, да? С этой вещью не прогадаешь Хе-хе Мудрый выбор Избитые слова Но все именно там Ну блин, конечно не прогадаешь. Я возможно О, сделал я плохо, знал, но что ты это Ну типа пофиг, ладно Типа все, но все уже ничего не будет Все закровища уже как бы цене, над... 128 тысяч зато Спасибо Чиним, Забирай. чиним. Удачи тебе, чужак Так и что тогда? Нам по сути, нам по факту тогда надо вот раз мы будем Седлера сейчас кошмарить, прокачаемся. -ка Держи. Всё, ну и что тогда? Урон я больше нигде не смогу вкачать. Давай, я может тогда боезапас винтовочки жахну. Это очень тонкая работа. Давай чужак. боезапас. Малым это. Можно ну вот так многого. вот, ладно. Я выполни оставшиеся просьбы. А все, мужик. Просьбы закончились. Иначе придется гадать, как все могло бы обернуть. Да уже что гадать-то? Уже что гадать? Уже все, конец. пениталя ля комедия. А, кстати, Привет. затупан. Точно затупан, надо было материалов купить. Стой да и ладно, встреча. пофигу, короче. Пофигу, вообще прям пофигу. Настолько, что прям вообще прям прям насрать. <смех> Блин, у меня пороха так много Так, а это плохо, ладно <смех> Я буду просто его убивать Я буду его уничтожать, я буду ему делать больно Я, я просто ему буду за все мстить Я все патроны в него потрачу Я просто все в него выпущу Но, Скорее всего это конец, да? Ну, скорее всего да Блин, а что так быстро тогда? Сирия тогда вообще короткая получится. Я думал, она где-то на час будет. А она, походу, будет совсем короткая. Леон, Не, может, это... я. Что это адочка, да? Адочка, нет! Он ее поймал. Он нас на живца будет брать. Я должен ее спасти. Хотя, подожди, финальный ролик еще минут 15 будет, наверное. Сейчас мы на боссе прострем, раз 10. Бочки. Все, ада, и все. Пытается меня выманить. Ну, конечно. А есть что залутать? Нет? Решля, давай ты здесь останешься. Будь здесь. Я быстро. С торговцем. Давай. Ладно. Останься с торговцем, он за тобой присмотрит. Он мне... Я ему столько денег дал. Ну все, это конец, походу, реально. <laughs> Я оставил чисто босса на финал, получается. Ладно. Эда! Эда! Эда! Ты бы, ты, бы, ты, ты бы, так стрелял в игре бы. Четко. Жуки. Жук. Жук. Ну, доставай огнемет. Надо сжечь их. Черт, крышнюй своей поймал. Фу-фу-фу. Ты липкий еще такой противный. Воу-воу. Полегче, женщина-кошка хват у тебя слабенький. Что, мы вдвоем будем? Йоу. Йоу, посмотри на меня. Делай, делай, делай, как я. Вообще, да, пофиг. А мне пофиг. Будет мутировать? Сразу? Тебя Кто это за доктор-осминог? Точно доктор? чудо за, блин, фигня с глазами? Постоянно у вас глаза куда-то разносят, да? Ада, прикрывай. Ага, я взял траву, окей. Okay. <laughs> так, создать. Ай, фу. Я пошел. Капец тут бегать нафиг. Капец тут место побегать. Ракетница была у него сейчас. Да, блин, неудобно. Ну, он, короче, сейчас пройдет, все тут посломает. Я потом заберу. Ах ты, падла. Броню сломал уже, и я горю, я горю. Я горю от его прикосновений. Так, ну сюда его, блин, заманивать, чтобы он бочку взорвать, это жопа. А где он? О, бежит, бежит. Сейчас секу. Дурак, ладно. Создам новый. Ладно, все равно подлечиться надо было, окей. Да, блин, он слишком быстро бежит, Лёня. Не успеем. Блин, он там остановился, окей. Ну, чуть ближе. Да ты падла! На, просто. Ой, мимо. Забираю. Может, ему уже с этого какого? А ты что-то не достал задел. Окей. Okay. А че он упал? А, блин, ладно. <с> блин, я по лестнице долго буду лазить. А туда вниз можно? <кол Essa -3>. Блин, по всей видимости нет. А, там можно мост делать, окей. Okay. <ключ> а поцарапал спину. <ключ -3>. Я, если честно, не понимаю, что он там несет. Блин, <при -3. про -3>. <ileri -3> можно уже с этого, с револьера жахать? Да он просто неудобно, блин. Я запутался! Зачем ты Зачем на! Ты ты на! Нифига он сносит хп, просто я с ума схожу. Так, кстати, на дробаш патронов нет. Я буду убивать Кого? Его? Да, ясно, одну ключню отстрелил Ждем Мимо все Все мимо кассы А где мой? Классно, тихо Ой, плохо Тихо Красиво Зато больно, да, очень много Все, это да, что ли? Я бегу, бегу, бегу, больно делать Да, да, да, тихо Да, что я тогда, да У него надо Тихо, а, глаза выросли что ли? Ой, не попал Ой, не попал и не попадешь, дурачок Красная трава? Что, что делается? Супер ульта? А, я понял Да пошел, Эй. я пошел Эй. Тихо, тихо, тихо А да тихо, не дергайся Едеть какую-то жесткую ульту сейчас делает Да блин, а вот ножи сейчас могут сломаться прям Да тихо, не мешай. Да ты мешаешь, да я пройду мимо. Не, не падай на меня. Да он сейчас все сломает, а что делать, блин? Ладно, тут в обход можно делать, окей. Блин, ну, а, да, блин, попади в него! Я в обход пойду, тихо. Ой, не попал он, ничего себе. Так, ладно, потом перезарядишься. Потронуешь на пистоле, кстати, дофига. Так, ладно, я тебя подберу. Он что пришел ко мне? Да, точно. Вернулся. Не попал. Чего он несет? Я не слышу. Да, отвали ты. Сюда, залази ко мне. Пошел нахуй. Не попал, не попал. Зеленая трава. Пойдет? <смех> Задело. Тихо, тихо, тихо, тихо. <смех> в упорта я попаду, в упорта я попаду. <смех> я же не зря готов. <смех> О, а тут нельзя, да? Я понял. <смех> <смех> Извините, я здесь пройду, пожалуйста. Большой неповоротливый такой. Мне кажется, если бы ты был маленький, у тебя больше был шансов было. где еще прыгай <смех> вот это я прям как Нео. вот он заплевал тут все вообще так некрасиво стало там надо мостик сделать материал м у меня пороха нет ой материал б материал м ну дробаш патроны ну дробаш да блин да и он сейчас умрет на самом деле можно чуть-чуть было бы Быстрее ему победить. Я просто тяну время, потому что серия быстрее кончится. Да шучу я. шучу, не обращай внимания. Так, ладно. С дробовиком он так смачно прилетает мне. Я же всех победил. Я сюда? Че ты сюда пришел? Я тебя не звал. Подвинься. Ясно, короче, не дает пройти. На такую. <смех> <смех> тихо, тихо, тихо Где? Где что-нибудь? Где кто-нибудь? Да блин, ну я дурак, короче, ладно Я хочу пройти, он не пускает Я думаю, у меня получится Ладно, я пойду Я хотел мостик опустить А, а подожди, а как я здесь опущу мостик? А подожди, я, я что, сюда залезть не могу? О, это плохо Дай пройду Сейчас надо отвлекающий маневр Двигай Да двинься, двинься, двинься Здесь ты не пройдешь Все Я ж не знал, надо было раньше нажать Где он? Окей Плохо Где звуки? У меня? Подожди, а где твоя это, какую? еще одна земка? А вон она. Не дергайся. Мне не надо, чтобы ты дергался сильно, пожалуйста. Сильно не дергайся. Позёл. Не-не-не-не-не-не-не. Свою клюшню даже не, не пытайся в меня воткнуть. Ааа, плохо. Ладно. А, Как-то главное попадать по большому счету. Так, сейчас мы его здесь. Сейчас мы, сейчас мы его. Попал? <смех> ну все чувак, лови, плюху Блин, глаз изо рта это вообще что-то мерзкое. Да ну хватит! Как мне от этого уворачиваться? Хорошо, что нож починил. Так. <таспорщик> Плохо! Зв звать будет мух. Плохо. <таспорщик> а -а -а, где он? <таспорщик> Блин, да капец он отнимает это прям дофига. Не та, не то пушка Плохо Мне надо, чтобы ты ко мне спустился Ага, ты сюда <свист> <свист> Да <козёл>, блядь <блин. свист> Не успел Ты сюда, а я сюда Тихо-тихо Успею? А, блин, обманул меня, получается Ладно Мансы видал, какие? А, -а, а, плохо. Нифига, я увернулся. Как это получилось? Плохо? Плохо, но все равно... Да, блин. А, все? Ты да, может просто надо было в него это как у Смагнума пофигачить и пофигачить? Ну вообще, что-то короткая серия какая-то. Хорошо, что я Магнум копил. Да, блин, вообще ни о чем не босс На самом деле Напоминает этого А, блин, <сех> Секу <сех> Я думал, все Напоминает этого Джека из э... Резика 7. Да, ну, что бы заколебал Ничего такого-то и не было Побегали чуть-чуть, что-то постреляли С Магнума Ну, сейчас Ада, как обычно, на РПГ подгонит, да? А никто не говорил, что будет вторая фаза Меня никто не предупреждал Я уже думал, все, и Магнум как бы потратил а куда стрелять? Вот в ту эту штуку. Водой, и и ты, не в моем вкусе. Ой, долго. Не мне. А в тебе. Ага. Ага. <звук> А если бы у меня патроны кончились, что делали бы? <с if youmoi> да ты слишком интенсивно атакуешь. Да сейчас я все потрачу. Очень долго. А, ну наконец-то. Ну наконец-то. А чипа у меня места не хватило. <решит> <решит> блин, то есть можно было вообще не стрелять. Все решается, каждый резидент, что во втором резиденте, что в этом получается. О, блин, это что-то какое-то, это, как-то сейчас был религиозный подтекст. Типа он копьем победил дракона там. <решит> ну, короче, ты понял. Адочка в каждой серии э, Леону в самый ответственный момент подкидывает гранатомет. Я не знаю, где она его прячет, конечно. Что он не понял? Еще пострелять надо. У меня магнум еще есть. Янтарь. Что не понял? Или понял? Фаза 3 будет. Будет? Не будет? Ладно, ждем. Ждем. Расс... Расслабленно ждем. Ой, какая ты козюля вонючая. Надо. Да. Ты что, блин творишь? Ничего личного, Леон. У нас с Луисом был уговор. Не бойся, я обо всем позабочусь. О чем конкретно? Это а такие сапоги вообще удобно носить? Идешь? А, в смысле, я с тобой? Типа к команда? Думаю, мы оба знаем. Что тут наши пути расходятся? Да конечно знаю. Ты же такой правильный, она вся такая, типа. Yes. Она, она такая, типа, немножко антигерой, типа, я бы сказал даже. Но она ближе к антигерою, чем к злодею. Но она не злодей. Ну, в смысле, она наказа просто. А, Эшли, подожди. Ну, торговец Эшли, я думаю, эвакуирует. Че это? Вау, погнали. Погнали. Включи от лодки, да? Поплыли. До встречи, Леон. Ну, Сэдлер, кстати, намного проще, чем этот, блин, Салазар. Леон! Обниматься будем? Нет, не будем. Куда это она? Фиг знает. Не понимаю, чего она вдруг. Давай валить, а. Скоро рванет. В смысле, остров? Да. Нет, в смысле. В смысле, просто рванет. Вся планета. Сэдлер, получается, будет гидропланен. Опять? Нет! Нет, нет, я ненавижу это! Я ненавижу это! Опять тайминги! Две минуты! Стой! Я же все потратил! Нет! Стоп! Стоп! А, создать вот это. А, плохо. Создать! Создать! Создать! Создатель! Капец! Все, с ума схожу. Экс. Граната была? Да. Все, пора валить Нет, подожди, надо сохраниться. Там трава была. чу вот это я заберу. Че, кто-нибудь будет противостоять? Кто-нибудь будет пытаться меня остановить? Да-да-да, мы валим, нет? Я так сверился. Экшен. Черт. Все ломается. Все рушится. У нас две минуты. Мы не успеваем. <shots> У меня что, граната висит? Вау. Мы же не успеем так... И что надо, козел? А, им плохо из-за лос плагас а вон таракан. А потому что у них нет командира. Их вообще. Я думал, в смысле, они хоть какое-то сопротивление дадут. А тут прям как-то вообще это как все печально. А канайт его звалить? Блин, канает. я так, чтобы не мучился. Там сказали, лучше смерть, чем... А все что ли? А, это ее! откуда он знал что оно здесь это не лодка это катер на катере это круче я я качу да Вау! прикольно разнообразим наш геймплей лодку можно сломать нечаянно кстати ладно ну я еду еще аккуратно стараюсь оп оп. оп оп лодку можно сломать ай блин но ну я не буду ломать ее Прикол, я думаю воевать надо. Да, пофиг на бочку. Вот, рамплинчик Классно, блин. Да нормально, это нормально. Это так, это техническое недоразумение. Так аккуратненько здесь. Аккуратненько. Блин, сколько мусора сюда понавалили. Ой, офиг, мовки. Блин, лодку сейчас сломаем. Но у меня еще минута целая. У еще целая минута, да, пофиг сколько еще пол хп есть есть а там да мы уже выехали у меня еще 50 секунд осталось а еще не выехали блин. ладно да круто же круто кайфуй у тебя такое приключение один раз в жизни будет и батя не позволит быть спецагентом так что после этого инцидента ты вообще вряд ли из комнаты выйдешь тебя вообще не выпустят никуда а если попала и закрыла мы получается не пролезли бы да, все, 30 секунд, что-то время мало остается, я не понял. Ну что мне, типа? сказать, я не успею? А да ты держись крепко, я же Лю не сказал. А, вон выход. А, да я успел. Это да, и рассвет, кстати. Получается, Леня где-то условно, где-то сутки ему на миссию понадобилось. Сутки! Красавчик за сутки справился. Мужик, вообще. Молодчик. Красавец. Мужчина. Да вроде, но было страшновато Да нормально Вот это вот страшновато Блин, весь остров загубили, весь остров загубили Леня, Леня Ха, <плёк> весело Знаешь, через какую жопу мне пришлось пройти Да ты только полпути со мной прошла Поплыли Или вертолет дадут Супермайк погиб, кстати Что, миссия выполнена? Да, получается будешь дома вот тогда да да блин игра уже кончилась что-то рассказываешь не за что слушай я могу подкинуть папе идею станешь моим охранником если хочешь обойдусь зачем тебе я? ты сама за себя постоишь да чего она может только научись обращаться с ножами все пора домой она хотела подкатить, чтобы он стал ее охранником блин. Но нет Не канает Нам еще Леоника в какой следующей части появится? В шестой получается? В пятой будет Редфилд я, я нормально, я в гнезде Она вообще работает? Кондор в гнезде Леон, Кондор в гнезде, Леон, вы сэшли Кондор в гнезде да все Кондор Ответьте. в гнезде Кондор в гнезде, все Несцы Кондор один. Меня можно назвать теперь Кондор номер один. Вот так вот. Топ Кондор. Resident Evil 4. А все, это был финальный мультик? ничего что, даже никакой сцены после титров? Даже не надо музяку потише сделать, это, а блин, как влепят, блин, права потом. Блин, офиг офигею от жизни. Вот так, чуть-чуть потише сделаю. Короче, игру вообще увел. Ладно, чуть-чуть оставлю, прям, ну прям, прям, вот прям, блин, ладно, вот прям, а, вот прям, вот прям, тихонечко там, где-то там, где-то там, тихо, тихо, и музычка играет. Или может пропустить титры. А Блин, а после титров может же быть что-то интересное. А, ну это вот как раз с этой деревни. Ну, короче, игра-пушка. Игра-пушка на уровне со второй, мне кажется, рейс. Ну, хотя во втором резике вот тиран был вообще прям вообще к месту. Прям эта фишечка была. Прям фишечка игры. А, и постоянно в одной и той же локации ты ходишь. Типа только потом в лабораторию спускаешься. Нет. Все равно круто. Это намного круче, чем восьмая часть. Ну, по моим ощущениям. Мне восьмая понрав... ну, понравилась, но настолько, постольку, поскольку, короче. А вот это прям, прям да, вот это прям круто. Это прям мощно. Я еще из-за того, что не до конца проходил четвертую часть, я еще в самом детстве, как бы, для меня это еще, как бы, свежий опыт. На мне сильно ностальгия не бьет, как по некоторым. И, и ну, все равно очень круто, очень здорово мне а, вот он, этот козел. А, Седлер, топ, топ, топ боссов. А, Седлер несложный босс. Особенно, когда я, блин, под конец. Можно было его просто тупо с Магдома расстрелять в самом начале и все. И, и идти оно все конем, как бы. И, блин, и нормально было бы, мне кажется. Так, а... Рамон, он тяжелее из-за того, что он очень подвижный, зараза такой. Опа, сцена после титров. Стоп, стоп, стоп, делаю громче, делаю громче. Сделал громче. Надо ж слушать. Янтарь забрала, да? Кому а поедем? Соедини. С Вэскиром. Альберт Вескер. Я добыла янтарь. А больше это никто не может быть. Отлично. Отлично. Один вопрос. Какой? Что ты хочешь с ним сделать? Не твое дело. Тебе платят не за то, чтобы ты задавала вопросы. Но я так сказал. Скажу лишь одно. Чего? Мы на пороге новой зари Какой? Сотни принесут себя в жертву, чтобы выжил лишь один Кто? Я Ты Хочу ускорить этот процесс Какой? Значит, ты хочешь, чтобы погибли миллионы? Миллиарды Сиксилиарды Биллиарды болиарды. -були Кто больше? Меняем курс Куда? Ты да. его что предаешь? Куда летим? За ними? Она скинет ему янтарь? Ой, красотка Красотка, ты хочешь прям, чтобы я тебя прям уважал, да? Или нет? Нет Ну куда то там поплыла, ладно Куда то поплыла? Полетела Интересно, будут ли делать ремейк пятой части? Будут ли делать ремейк пятой части? Части я бы сыграл. Я в пятую часть э, не, не играл. Я видел, как играют. Я проходил с другом шестую часть. проходил Там же четыре компании. Я проходил компанию за Леона. И мы с ним там начинали... Он-то вообще все прошел. Мы так с ним в кооперативчике играли. И проходили мы где-то пол компании за Редфилда прошли. Вот. Ну блин... Да ты что? Подожди, надо будет это тише, это тише Это по-любому авторские права Ладно, надо будет потом это занизить когда монтировать буду, потому что, ну все равно Это по-любому авторские права Круто, круто, пушка Еще сцены после титров колотить. Какие вы, блин, шустрые Гнездо Гнездо, гнездо, я кондор Две сцены после титров, прям как в Марвел уже Он скучающий Леон из начала игры И Эшли фотка Все? А, результаты. 38 сохранений. Б? Почему Б? Почему Б? Я же классный был. Замечательно. Там должна быть С. С плюсом. Костюм в полоску. Темные очки круглые. Медицинская маска. Ушанка. Рекорд. 36, Одну минуту на голову потратили. Вообще ни о чем. Ну меткость 71. Ну да, ну блин, возможно. А меткость влияет на результат. Загрузи в Не хочу ничего жать. Все круто, классно. Замечательно. Это потрясающе было. Мне нравится. Типа, а, наверное, количество сохранения влияет еще тоже, да? Ну я сохраняю, да блин, первое прохождение пофиг, я, я всегда, у меня всегда первое прохождение ознакомительное, остальные задротные чуть-чуть идут, как бы, да. Я там и на харде играю, и туда, если хотел бы посмотреть, как на харде играются игры, как бы ты говори, я не против немножко погореть, я гореть иногда люблю, иногда прям люблю гореть, но не всегда. Ну что, на этом закончим, у нас возможно уже на момент выхода этого видео выходят какие-то новые игрушки записанные. Я их еще не записывал, но, возможно, они уже выходят. К моменту этого видео точно мы прошли второй. Так что еще не одна игрушка нас с тобой ждет. У нас еще целая библиотека игр. В мае не так много интересных новинок. Одна новинка, которая в конце апреля, по-моему, выходит она стоит просто бешеных денег я говорю про звездные войны скорее всего и русского языка мне нету я как бы думал ее записывать но блин она стоит прям очень много она прям очень дорогая а бы конечно если вдруг <фе> собрать донатами да ну это приколы уже ну все равно есть что записывать есть все, что играть будем во что... будем игрушечки все равно новые находить где-то старые где-то новые где-то очень старые где-то очень новые но а так, оставайся с нами, со мной, создаем мощное дружное комьюнити со временем, постепенно по ступенечкам пойдем, в качестве оборудования следующая будет замена, это вебка, а потом уже по ситуации будем судить. Подписывайся на канал, ставь лайк, не забывай оставлять все горячие комментарии, подписывайся на социальные сети, все ссылочки в описании и мы с тобой увидимся в следующих видео. Пока-пока!